Всем привет, друзья! Представляться не буду, вы знаете на чем канале вы сейчас спокоитесь. И продолжаем сегодня прохождение Блитсторма. Не помню, когда последний раз видос при него записывал. Это будет шестая часть. И я думаю ну, полноразмерно сделаю там где-то 20-30 минут, тирая, может даже 40. Полный ролик. Вот. Настроился всё к типу, Ну и вообще ну, все в порядке. Там Переехал, что такое. Вы знаете, все сами. Вот. Вчера провел стрим, вчера был день рождения, сегодня 4 июня, и вчера проходил розыгрыш 1000 э, голды на игру World of Tanks, поскольку в стриме World of Tanks, соответственно. Ну, вот. Э, победитель, соответственно, объявился, все в порядке. Я ему начислил 1000 э, золота, все честно, то есть без обмана. Если что, если вы не верите, вот посмотрите вчерашний стрим, он был один за 3 июня. Вот. и там в комментариях он написался, что голду получил. Так что вот, насчет вчерашнего стрима еще обещал, э, как бы, не, не вышло, не получилось. Но это все пустое, давайте, так сказать, шторм перейдем и продолжим, продолжим прохождение этой игры. Вот, блин, даже не помню, на чем закончил, очень давно делал ролик по этой игре. Вот, поэтому давайте не будем затягивать, вперед пойдем, посмотрим, где там я остановился. Ну, я реально не помню. это уже было. Или... А, нет. Мы на этом и остановились, точно. Угу. Да. Я с тобой согласен, пойдем. Кстати, звуч... звучки убавил, потому что последнее видео по этой игре смотрел, и там прям ну, дико ни хрена не слышь. Так, не помню уже, что на что нажимать надо. По-моему, Высное. Долго, что думал, причем упасть. Мне по ней не пройти там, да я не могу. Это факт. Так, давайте посмотрим, что у нас тут вот, слава богу, я еще помню. Удар. Вот ага, это долго долго жмешь там, да, на этом. Блин, вот это, конечно, крутая вещь. Ну, все на что хватило, в принципе. 800. Так, у меня пистолет и этот стоит, да? До тало забьем патроны, но лучше ничего не делать. Так, есть проход? А, здесь здесь перепрыгивает. она ну, а, Я сейчас умру, прям начну. Охренеть! А! Прекрасное начало видео. Я просто сдох. Не рассчитал своих сил, так Ладно, все, забей хер. Давайте начнем заново быстренько. Я надеюсь, там начнется самого экшена, потому что не хочу вот этот болтав слушать. Блядь. Ну ладно, допустим, нормально. Так, э, сразу же э, не будем тормозить, покупаемся здесь, покупаем обоймы тут, убиваем здесь обоймы, и в все, берем пистолетик, хочу пистолет. Еще где-то кто-то какой-то снайпер А, это, это взрывчатая хрень что ли и, и, и ничего не делает, да, я так понимаю Полнил или нет стреляй как под Нет, снайперов, конечно куча но здесь я не, не хочу я. со снайперами я... серьезно может я понял Слава Богу, хоть подсказки по дороге все равно дают, потому что я реально в управлении уже тупо забыт и все. А пистолет Ой, я, наверное, что-то не то Нет, да не орите погнали так чё мне нужно тыкнуть давайте на пистолетик патроны возьмём пистолет вообще необходимая вещь а чё у нас ещё и понятно понятно но новая фишка кстати а, подожди, что... Да что такое? Я... Я этого даже не знал! Я этого даже не знал! Как такое возможно? Блин! <смех> Капец, ладно. Ничего страшного не произошло, все в порядке. Вот и все. Понимаешь, как надо будет сделать. Так, вот я разбил, а дальше. а, -а, -а, -а. ну как они руки не, не, не палят? Может, перчатки? Эй, не, не... и откуда? Так, вас-то я увидел. Где снайпер? Я чувствую, слышу что. Где-то снайпер кирач. Так, в порядке. На. Значит, идем в верном направлении. Ребята, идем в верном направлении, отлично. Вперед. Don't stop, нахуй. Ой, ну это же легко вообще. Вы что? Нашли, чем напугать? А, ну, он сам выберется. Да? Ну, конечно же, я так не могу, только он We need to get there first and protect the general. Protect the general. Unless that is at odds with your true motives. Look, I told you I'd get you off this planet, and I. Hey! Shit! Our bunny hopped. There. If you are not going to cooperate, I have no reason to allow you to live. Damn it! Stand aside. Жестко. Не, не хотел бы себе кибермозг. Не, конечно, ты крутой, становишься прям такой... А, брутальный, мужик! Nice прям... О, мышцы упирают, вообще, глаз красный. Прям, как у терминатора. Ну, не, Башку напрочнуть. Че, кого-то завалишь, а потом шутите об этом, когда глаз посинеет обратно. Так что не, это не мой вариант. Ой, был? Я думал, измарил измаривала музыки. Нихера себе. Это не честно. Ой! Ну так и было И Здесь должно быть куча народу. А, не же амуниция, поэтому здесь не должно быть куча народу. Так, 1100. Мы пополняем э, эту херню, берем одну обоймочку. Далее, что нам вообще интересно? А, на миссии рабочий. Не больше. Поехали дальше. Ой. А, у меня дробаган, пакинг щит. Стой, тогда подожди. Я хочу себе инвентарес. Так, пистик, все. Теперь у меня топлив, ушел. Ушел. Ушел. Ну как-то так, а выбора нет. Вот как не успевают умудряется. А я, я пролил башку или нет? Я ему только щит снес. Да вот так, в башню. В шее. Он еще живой, да? Живой, умри. Да, патронов даже довольно-таки мало, надо увеличить обоим этой крутой вещи. Ну, попадать начинаю более-менее, смотрите. Похож на мужика теперь, да? Похож. Ой. Йоу. Он так будет попадать. Я быстро сдохну. Take out that backpack of his! <laughs> Пошел в жопу, урод. О, задолбал, а. Не, не хочу. Куда? Там еще быстрее снаряды тратится. Поехали вперед. Я иду, ребята, я иду, все в порядке, не волнуйтесь. Вперед. Блин, пиздает охерительный, реально, если попадать всегда. А нет, я, я не подойду. А, глюки агрессивные, Круто, то есть получается, если активировать, ребята друг друга валить начнут, прикольно. Две, две у меня есть. Ага. Нет, пока не надо. Да, в принципе не надо было вообще поменять на раковигу, как бы мы устали. Ну ладно, в следующий раз. Охрененно. А. а он еще живой должен. Ну извини, брат. Я ж не знал. I am on point. Так. А, что? Он... Mm -hmm. Давай. А как эти ворота реально открыть, правда? Ой, какая-то еще потихняя. Пока у них что-нибудь Позабыл. Поздно, поздно, понятно. Я понимаю, ты меня хотелось. Как... Да я бегу, я бегу. Вот ты. Какая Так. Угу. Но здесь будет хочешь походу. на Какой... Раси, как бы резкий прям звук ударила в левое ухо Прям чуть не оглох. Да, вот давайте поаккуратнее, там есть. Она где-то ползает, да? А не убивай друг друга или нет? Я не вижу. Так, слышал где-то выстрел. Ой, а что? Шо... Херал, не пил. Странно, что это они не доумирают, так сказать. Этим, Умри, брат. <-то> <сих> Блин, это забавно посмотри. Так, у нас <клес> <клес> три тысячи. то все просрали, мне будет. А что делать? Как бы... Такие условия, что... Шо... Вообще без патронов можно. Опа. Looks like we got hell's own garden down here. Надо было вот об этого дать вынуть. На, сожалею это. Чё, хреново заходит, да? Отлично. Кучу как, я люблю кучу как. Так, у меня полторы тысячи, это значит, что нужно. Это значит, что нужно. Так, вот, пополнить боезапас. Так. Отлично. О, тебя вывалить. Куда, куда? Куда? Nice engineering work there, то есть сам себя чекаю никто там завалил? и похер или как Is strong enough to bring down a copter. Two, you might be related. поставить м errado да Все, блин, у меня ж. А почему он у меня вот так вот вздыхает? Как не бы, я не как бы тоже не хочу, чтобы он у меня вздыхал. У него он не вздыхает, а у меня вздыхает. Надо поближе подойти, И взять снайпер. Увернись, ну, попробуй, да. Я буду кораню, да? херой выстрел ну да ладно Охрененно. <связи> <связи> Бед, конечно, то, что получилось, да ладно. Так, что у нас тут все, этих ублюдков больше нет? Так, патронечки, да, Глянные патрончики я люблю, да. Как Попал, да, ровно. Ага. Прям передо мной я не вижу. Наверняка еще. Да? Так, пока тишина, значит идем no Так, надо пополнить Все это дело, вот это дело пополнить. Я взял дробаш вместо винтореза да? Все, а, в принципе, я все правильно сделал, поэтому нормально. Ё. signal is coming from below it. Probably already shit him out. But cheer me up and shoot! Vito, anything that moves. <laughs> uh, can't shake it. <laughs> It's regenerating. У нее патронов, которые не будет хватать. Реально очень... Простите, Все, все. Или еще вопросы? Так, полоски хп нет у него. Не знаю, есть ли смысл у него стрелять так? Есть, понятно. <звук> Какая жесткая хрень, да? Просто добьем его. Тут патронов почти не осталось. Так, да, конечно. Если хоть патроны, что делать Так, давай, давай, вставай, вставай. Есть. Этого достаточно, я надеюсь. Иначе у меня просто нет патронов. Я не знаю, почему добавить мне ночь урона абсолютно. туда подожди нет А, я получил, да, патроны? Есть. Охренеть. А где там мышь летает? Где-то летать должен был. А, понятно. Нихера себе вы жесткие. Так, ну чё, ребят, на этом предлагаю закончить. А, такая серия вроде неплохая вышла. Динамичная. Прикольная. Вот, продолжать я уж, конечно же, не буду. Не, ну нажму пробел, то а вдруг там сохранение не сработало. Да, контрольная точка, видите, сработала. Вот, все, поднимемся. Поставлю на паузу. Вот, на этом мы закончим эту серию. Следующая серия долго себя ждать не заставит. Я вам обещаю. Вот. Всем спасибо, кто посмотрит. Если понравится, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, там, пообщаемся, болтаем. Ну, и, короче, все вот в этом сфере. Вот. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.